Так, всем добрый день. Есть у нас ноутбук, которым отсутствует USB 3.0. И есть у нас внешний жесткий диск, который поддерживает USB 3.0. Как нам воспользоваться? этим жестким диском внешним для того чтобы скорость соответствовала 3.0 если у вас нету портов ну и для этих целей служит если у вас в ноутбуке есть вход под экс экспресс-карт в данном случае он располагается как правило слева то есть в моем случае вот здесь вот то есть разъем для подключения экспресс-карты шириной 34 миллиметра. то есть вот есть переходник экспресс-карты то есть на два порта USB 30 внутри находится непосредственно. сам модуль так ну и подключение непосредственно э, к внутренней стороне экспресс карты разъема так ну а тут располагается usb 3.0 также здесь есть драйвера но если у вас э, Windows 10 то они ставятся автоматически, при помощи стандартных драйверов от производителя Windows Microsoft. Ну если же у вас Windows с XP там и так семерка и Vista там восьмерка то при помощи этого диска. Да, кстати, мы данный ноутбук модернизировали, но вытащили cd привод и на его место поставили optibay для того чтобы установить дополнительный жесткий диск, но на моем канале есть видео про кабель usb 3.0 и подключение мини сериала та благодаря которому то есть тот же dvd привод который извлекли можете поставить непосредственно и подключить при помощи этого кабеля ссылки будут сверху видео обычно справа находится так ну и также можно установить драйвер непосредственно и на десятку и что от этого не ухудшится но может быть даже будет и в лучшем варианте так, ну и что из себя представляет разъемчик. То есть подключать лучше его, конечно, в выключенном состоянии. То есть без проблем он входит сюда. Так, ну и лучше подключить сразу же. От внешнего usb жесткого диска кабель все вот он зафиксировался практически его не видно то есть ну и можете использовать данный жесткий диск с интерфейсом подключения usb 3.0 при помощи вот данного адаптера экспресс карты на usb два разъема так ну и давайте проверим драйвера как установились ну и проверим также скорость работы которая заявлена до 5 гигабит в секунду перенос данных на каком-то конкретном примере Давайте посмотрим. Итак, давайте подключим DVD-привод при помощи кабеля USB 3.0 и MCRL ATA. Чтобы посмотреть, что у нас находится на диске. так вот у нас прошло звуковое сопровождение так вот у нас появился dvd -ROM. так мы извлекли ну и установим тот диск который поставлялся в комплекте с адаптерами экспресс карт usb 3.0 на два порта Так, ну и как вот мы видим, то здесь вот находятся драйверы Rednessas для того, чтобы родные стояли непосредственно на системе Windows 10. То есть они были уже установлены здесь, то есть при помощи данных программ утилит так ну и давайте сейчас посмотрим как ведет себя подключаемый жесткий диск сначала к usb 2.0 так вот мы его подключили Так, вот у нас появился наш внешний жесткий диск. Так, ну и давайте скопируем вот этот файл. И проверим скорость записи при подключении жесткого диска USB 3.0 к USB 2.0. Ну, скорость будет, соответственно, меньше тут, и проверять не надо так ну и видим скорость записи на жесткий диск через интерфейс через подключение usb 2.0 то есть вот такая у нас средняя скорость получается так ну опять сейчас удалим этот файл так ну и теперь подключим данный жесткий диск при помощи адаптера экспресс карт на 2 usb 3.0 вот у нас появился так вот здесь мы можем наблюдать то есть у нас появился хост этой карты с родными драйверами то есть 3.0 ну и давайте проделаем ту же самую ситуацию то есть открываем так ну и вставляем потому что мы уже скопировали ну и видим скорые записи так ну и вот мы посмотрели отрицательные стороны конечно есть ну это во-первых как правило подключение по данному разъему сильно греется ну и может выйти момент что usb подключение по данному способу, способу может просто отвалиться так ну а так в большинстве случаев то есть вот так вот не имея портов например на каком-то старом ноутбуке usb 3.0 можно выйти из положения применив вот данный модуль адаптер экспресс карты на USB 3.0 так ну и всем спасибо за внимание кому это было полезно удачных модернизаций покупок ну и до следующих видео спасибо за внимание до свидания